Здравствуйте, дорогие друзья! Так как я живу возле моря, сегодня начинаю репортаж у самого черного моря, город Одесса. И, конечно, будем говорить про орфидеи. Но вам покажу, как сегодня прекрасно море. Смотрите, какие волны. Ну, какая красота. Чайки летают. Людей много. Все пришли Подышать воздухом, отдохнуть и полюбоваться в зимнем море. Так, начнем? Я вам раньше показывала, чем я удобряю свои орхидейки, но хочу еще раз показать, каким составом питательной воды я удобряю орхидейки. Вот в от маленькая апельсинка была на литровую баночку одну апельсинку оставляю и должна настояться, а затем поливаю под корешок, ну не под самый корешок, понятно что по краю горшка, свои орхидейки и покажу вам результат, как они отзываются на это удобрение, дешевое удобрение и кстати оно имеется в каждом доме. Это не так сложно сделать, такое удобрение идти покупать отдельно не нужно. Я свои орхидеи удобряла на Новый год, когда было очень много мандаринок, апельсинок. И сейчас вам хочу показать результат этого эксперимента. Сначала они выпустили очень классные цветоносы, длинненькие, резко пошли в рост, почечки набухать. А затем покажу, как они начали распускать свои цветоносы, эти же орхидейки, и в каком состоянии они получились. Но если у вас орхидея стоит со старыми цветоносами, мы сделаем другой эксперимент, как заставить цвести вашу орхидейку. Все это будет у вас на глазах, сейчас приступим, покажу и все подробно расскажу. Пока настаивается мой препаратик, пускай хотя бы 2-3 часа постоит в таком состоянии, затем я покажу, как поливать. Я покажу, что можно сделать орхидеи. Вот у меня появился такой экземплярчик, которая ну, перестала цвести, и как заставить ее зацвести заново. Вот у меня такая орхидеечка с уцененки. Видите, уже пора ее поливать. Корни ну, сизые такого цвета листочки вот эти нужно снять пересадить бы ее но ну, пока не буду я сегодня не о том буду вам показывать видео а о том как заставить ее цвести вот эти листочки я уберу они уже сами видите хотят отойти просто и вот один листочек тоже уберу Он... вот эти корешочки можно подрезать не подрезать мы сегодня не об этом видео а когда я буду пересаживать я вам покажу видео как я подрезаю сегодня я хочу показать что нужно сделать с цветоносами которые ну, уже отцвели и стоят как палочки видите как орхидейку вновь заставить цвести смотрим вот орхидеечка снимаем чтобы вам не мешало вот это Бирочка. Смотрим, вот эти почки, они с них уже цветочки не пойдут. С них может пойти цветочек с самого конца, но здесь обломано, он тоже не пойдет цветочек. Поэтому нужно обрезать до первой живой почки. Смотрим, это не живая. Вот живая почка, видите? И берем секатор, предварительно протрем его. Вот у меня есть перекись водорода, я обработаю перекисью водорода и протру. А теперь вот находим эту почку, вот она и на таком расстоянии выше обрезаем. Этот, этот стволик обрезали, теперь вот второй цветоносик пошел. Мы же хотим, чтобы она со всех цветоносиков цвела. Смотрим, где живая почка. Здесь засохшая. Засохшая. Вверху чуть-чуть вот это может ожить. Но я хочу, чтобы она снизу пустила. Вот. Ее так на ощупь просто трогаешь. ведь она плотная такая и нет сухих стульков. Вот по вот эту часть сейчас я обрежу. Вот так. Убираем. И третий цветоносик, который пустила моя орхидейка, тоже смотрим. Отцвело. Цвела, отцвела. Вот почка живая. Закуклившаяся. Сейчас мы ее... Раз. Все. Теперь я беру свечку. Обыкновенную свечку. Она у меня была уже в использовании, я не новую беру. Поджигаю ее. И сейчас будем запечатывать кончик цветоноса, который я обрезала. Смотрите, вот сюда мне нужно капнуть парафинчиком. Вот, видите? Капну. Все. Это для того, чтобы ну, соки не выходили. И цветоносики будут питательные вещества поступать. И быстрее наше растение будет... А, сейчас, сейчас, сейчас капну. Ой, по пальцам себе капну. Все, запечатала. все. Приходите в чувство. А отрезала я, смотрите, какие. Вот. Видите, цветочных почек отсюда уже никогда не появится. А еще можно сделать. Растение поливать этой водой, это хорошо. Замечательно. Оно дает хорошие результаты. А еще можно для этих цветоносиков сделать другие. Можно взять цитокининовую пасту. Вот, видите. И обработать возле почки цитокининовой пасты. Но это нужно обрабатывать, когда у нас здоровое растение. А так как у нас корневая система не в очень хорошем состоянии, посмотрите, сколько корней, скорее всего они отомрут. Молодые пошли корни. Ну, Но это не все, их очень мало. Вот эти сизые, не знаю, подойдут, не подойдут. Сейчас поливать его еще будем. Можно взять кусочек растение алоэ я уже делала на другом растении так. это у меня отпал листочек вот так обрезать вот такой кусочек это у меня был новый эксперимент и он получился вот так алоэ обрезали и этот алой, он сочный хороший привязать возле первой почечки, вот так, плотненько можно винить, вот почка, и возле почки я рядышком прикрепила этот алой, и проволочкой или зажимчиком любым зажать. Я вам покажу результат на другом цветке, как он отзывается, начинает цвести. Это через минут пять я вам покажу. А сейчас польем наше растение. Вот этой водой, которую настаивались корочки с апельсина. Наливаем сюда. Я больше никакого удобрения не ложу. Смотрите, она слегка желтоватого цвета стала. Чуть-чуть. Если дольше подержать, она еще бы желтее была. И погружаю свою орхидейку. Так как у нее корни были совсем, пить хотели. Смотрите, сейчас они начнут прям на глазах зеленеть. Если корни живые, они начнут пить этот препарат. И посмотрите, через какое время эта орхидейка зацветет. Я вас уверяю, что она зацветет 100% от этой водички. Никаких удобрений ей не нужно. Вот. Видите, как пересохла сильно. Ну, ничего, хорошо, что попала ко мне. Я ее оживлю. Это еще какая-то сортовая орхидеечка. Буду надеяться, что красивого цвета. Смотрите, как Корни позеленели и больше держать ее в водичке не буду, пускай напитывается. Поставлю ее в такое зелененькое кашпо и поставлю вместе с кашпо хрустальные вазочки на окошке. Смотрите, как красиво она будет смотреться. Окошко просто просто подерся пластик, но орхидейка смотрится очень изящно, красиво, листики в разные стороны. Теперь осталось ей только зацвести и радовать меня своим цветением. А сейчас я покажу, вот рядом орхидейка Грандифлора. Вот я ее пересадила в керамзит. Я вам показывала пересадочку. И она очень хорошо себя чувствует. Отцвела она уже, видите, засушила все. Она очень крупно. И пустила новые цветонос. И вот я покажу, видите, Листик алоя, он уже высох-высох, вообще я ему два раза я ставил, снимаю. И какой красивый толстенький цветоносик. То есть листь алой тоже дает свои витамины растению, и оно благодарит своим цветением. Смотрите, какая красивые жирные цветоносик. Это огромная орхидея очень красивая белая и вот такие у меня орхидейки стоят я удобряю их только этим препаратиком химическими препаратами стараюсь не пользоваться вот покажу еще наращивала корневую систему это орхидейка попугайчик смотрите какая корневая система пошла в разные стороны смотрите какая красота а корень был только вот эта гнилая шейка и один черный корень. то он больше уже почернел, уже хочется, чтобы я его обрезала. Он был в таком более-менее хорошем состоянии. Еще немножко побудет, пускай она растут эти корешочки. Даже с-под листика пошли расти, видите, как хорошо. Я вам показывала, как я укореняю ее. В каком препарате наращиваю корешочки. Кому интересно, напишите в комментариях. Напишу ссылочку на то видео, которое я вам снимала. Вот такая у меня есть орхидеечка. Смотрите, какая красота. Это бабочка расцвела. Солнце как-то в глаза и плохо видно. Не знаю, будет видно или не видно. Видно, будет видно. Это Тарина, полосатенькая бабочка. Конечно, красивая. Я ее очень люблю. Когда цветы цветут, их все любят. И здесь у меня еще Чармер расцвел. Смотрите, какая грозь красивая, очень красиво смотрится. Ее солнце в другую сторону. И оно не отражается, переставлю. Чармер мой стоял на самой верхней полке и сильно запылился. Я к нему не лезла. Не трогаю лишний раз. Но он молодец. Он очень красиво цветет. Посмотрите, какая красивая раскидистая ветка. Замечательные цветы. Они такие плотные, восковые, не такие, как ну, обыкновенные орхидейки. Он какой-то, он чувствуется сортовой. Сортовая орхидейка. Хочу с этой стороны вам показать. Он был выпустил еще один цветонос. Вот, видите, но я его случайно, когда переставляла, обломала. Ну, корешочки лезут. У него классно тут все, он себя чувствует. И он что-то закуклился, не захотел цвести дальше. Но я не обрезаю этот цветонос. Может, еще все-таки решиться. Посадила я его просто вынула из горшка, обтрусила все корешочки, поставила пластиковое кашпо. Я смотрю, что орхидеи любят пластиковое кашпо, У них теплее, чем в стеклянных вот вазах, как здесь. Эта орхидея тоже растет, это Леодора. Но, по-моему, в пластиковом кашпо лучше. Ой, только что бахнула на улицу у нас. Слышите, война. Когда начинают это так страшно. Но ничего. Смотрим на цветы, не отвлекаемся. И насыпала керамзитом корни. Не плотно, слегка. Вот, могу приподнять, показать. Керамзит крупненький. И сверху мок, чтобы не испарялась влага. И мои орхидеи все это нравится. Посмотрите, какой красивый букет она выдала цветочка. Видите, какая красота, прелесть. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на мой канал. Оставайтесь вместе со мной. Всего вам доброго.